Наконец-то я дома. Хочу ванну и сериал. Приезжай уже, пропустишь все веселье. Куда я в таком виде? Стоп, новинка от Faberlic как раз для такого случая. Бьюти лап поможет привести себя в порядок за считанные минуты. Мне нужна маска, та, что меняет цвет, уберет блеск и освежит всего за 15 минут. Патчи под глаза, никаких морщинок. Быстро подтянуть кожу, сыворотка сделает это за пару секунд. И блер крем даст эффект фотошопа, чтобы моя кожа стала идеально гладкой. Последний штрих, добавим губам объем. Сегодня получатся звездные селфи. Уже бегу. Я готова.